Давайте вернемся к проблемам насущным. На дорогах нашего города, в принципе, нашей страны, автолюбители, я думаю, стали замечать, кто, собственно, на этих номерах не ездит. Автомобили с номерами других государств, в частности, Армении, Белоруссии, Казахстана, ну и Киргизстана. Собственно, это далеко не всегда только гости из тех стран. Это россияне, которые там автомобили приобрели и на этих автомобилях с этими номерами разъезжают. Чем это опасно? к чему, собственно, это может привести, когда-нибудь закроется, возможно, эта схема покупки. Поговорим с нашим гостем, координатор Федерации владельцев России в нашем городе, Егор Фролов. Здравствуйте. Добрый день. Собственно, почему, первый вопрос, вот эти номера стали активно появляться, автомобильскими номерами? Mm -hmm. Ну, Но в первую очередь, так как это страны-союзники, у нас между этими странами действует таможенный союз, и, естественно, ввозя эти автомобили, то есть люди, проживающие в тех странах, Продают нашим гражданам автомобили по доверенности, наши граждане приезжают, то есть там доверенность на три года, затем ее можно по почте продлить. Это было ранее, до того, как мы сейчас обсудим эту тему. И э, по истечении трех лет можно будет продлевать и также продолжать ездить на этом автомобиле. Все бы хорошо, но э, дело в том, что те граждане, которые проживают там и приезжают, это одно. Э, наши граждане приобретают эти автомобили и стали злоупотреблять, нарушать правила дорожного движения. То есть э, водители начали понимать, что их не штрафуют. Ну, на примере, не считают, да, на вот примере города Красноярска ездят по выделенкам, проезжают на красный сигнал светофор. Это я тоже часто наблюдал. И как раз из вот этих вот нарушителей всех взяли и под одну гребенку. То есть теперь ни один нарушитель с иностранным номером не уйдет от ответственности за на нарушение правил дорожного движения. Дело в том, что те камеры, которые ранее фиксировались, они не отправляли письма счастья правообладателю автомобиля за границу, потому что для нашей страны это будет очень дорого. Ну, то есть сам штраф не будет того стоить, mm -hmm. сколько отправить это письмо. Mm -hmm. И пока оно дойдет, и дойдет ли оно вообще. То есть получается, бюджет бы страны тратился впустую. На сегодняшний момент разработано предложение и уже скоро будет внедрено. На сегодняшний момент нельзя будет более чем полгода проездить на иностранных номерах в нашей стране. Впоследствии подается сигнал после прохождения таможни, ставится отметка, когда заехал, mm -hmm. происходит сигнал сотрудника, ну то есть в базу ГИБДД, где, проезжая автомобиль, который уже более полугода, он будет арестовываться, помещаться на штрафплощадку, и впоследствии, либо человек, который приобрел по доверенности, ему придется как-то связываться с хозяином и как-то это все решать. Но в любом случае, на сегодняшний момент, даже по истечению, если вы период полгода прокатались, затем проезжаете обратно на страну, где зарегистрирован автомобиль, на таможне вас остановят. Ну, не вас, а тот, кто был за рулем. И все штрафы, которые он накопил за этот период, проезжая, Пока он не оплатит, он не сможет выехать mm -hmm. из-за границы, mm -hmm. о, то есть с нашей страны за границу. То есть на сегодняшний момент, в связи с тем, что много нарушителей придумали такую схему, где на сегодняшний момент эти водители с иностранными номерами не будут нарушать. Но я еще раз говорю, что из-за тех, кто нарушал правила дорожного движения, сейчас попали все под одну гребенку. На сегодняшний момент больше, чем полгода нельзя будет ездить в нашей стране на иностранных номерах. А вот полгода прошло, то что дальше делать? То есть нужно куда-то... Надо то есть... заново вернуться То есть Ставить на учет нельзя будет? То есть номера... Можно ли сменить Можно, номера? Вы можете сменить номера, но для этого придется пройти таможню. Почему, еще раз, то заезжаем? Не сказали, почему, собственно, да, эти да, да, номера я, появились. Это, к сожалению, да. не учел, да. Почему действительно приезжают на иностранных номерах и катаются? Потому что для того, чтобы приехать в нашу страну и получить наши номера, автомобиль надо э, пройти на автомобиле таможенную очистку, пройти таможню, заплатить таможенную пошлину. И, к примеру, если вы там приобрели, там, э, ну, вот как буквально в пятницу я смотрел цены, там, Mercedes 300 с «С-класса» можно взять за 300-400 тысяч рублей. Всего? Да. И если вы еще за него таможню заплатите, он встанет в миллион рублей. А для mm -hmm. того, чтобы он не встал в миллион рублей, люди там, э, ну, в Казахстане, э, грубо говоря, оформляли доверенность на три года, приезжали в нашу страну и в течение трех лет ездили. Затем по почте это все можно было продлевать. Mm -hmm. Сейчас эта лазейка закроется, потому что теперь автомобиль должен физически переехать обратно в ту страну, из которой он приехал к нам. Mm -hmm. э, затем, э, там, по-моему, сейчас, вот, э, если не соврать, полгода он должен там побывать, в этой стране, и только потом обратно вернуться. То есть не больше, грубо говоря, одного раза в нашей стране этот автомобиль может быть. Но и при пересечении, то есть, к примеру, водитель, который нарушал правила дорожного движения на территории Российской Федерации, приезжает на таможенный пункт для того, чтобы уехать в ту страну, откуда приехал этот автомобиль, ему вспомнят все его штрафы. То есть они будут копиться, получается? Они да? будут копиться в общей базе. А также, если автомобиль просрочил этот срок более трех месяцев, Месяцев, он появится в базе ГИБДД, и, естественно, проезжая те или иные камеры, сотрудники ГИБДД уже будут реагировать на задержание данного автомобиля и помещение его на штрафплощадку. То есть, в принципе, получается, что схема, в общем-то, можно говорить, в скором времени... Прикрылась. С... Прикрылась. Да. Прикры... Mm -hmm. Уже прикрылась, да? да? То есть уже схлопнется, потому что получается, что ставить на учет у нас будет невыгодно да. из-за больших вот этих таможенных пошлин, но как бы вот не на не наездишься каждый полгода. Совершенно верно, да. И какая еще раньше была схема? Раньше а, можно было приобрести автомобиль в Японии для того, чтобы обойти э, ситуацию э, с растаможкой на территории Российской Федерации, потому что у нас одна из самых дорогих таможней, у нас mm -hmm. считаются заградительные пошлины, которые ну, практически не по карману каждому, э, провозили через Казахстан, в Казахстане таможили по более дешевой таможне и заезжали сюда уже на казахстанских номерах. И такие схемы тоже были. Сейчас они, к сожалению, прикроются, и причем всему это виноваты. Не государство, которое, да, там, палки в колеса вставляет, Палки в колеса нам ставили, когда сделали заградительные пошли. А сейчас это произошло все из-за тех нарушителей, которые злоупотребляли тем, что они ездят на иностранных номерах и штрафа они не получат. Те, кто не нарушители, кто нормально ездил, у кого сейчас такие автомобили есть в Красноярске, то что можно им посоветовать? Ну, Им посоветовать взять кредиты или э, где-то найти деньги для того, чтобы пройти на очистку на территории Российской Федерации. Что Но для знаете, этого, почему? да, так как они ездят на сегодняшний момент по доверенности, им придется сделать договор купли-продажи с тем хозяином, который проживает в стране, из которой привезен автомобиль. То есть, в общем-то, достаточно сложная схема, и получается, ну, либо назад То есть, да, сейчас обрубили, продавать. и я вот буквально в автосервисе два года назад встречал такого владельца, он там имел э, харьер э, с, со всеми наворотами, с кожаным салоном, там, э, со всей электроникой. Я ему задал вопрос, а вот если вот, вот три года пройдешь, что ты будешь делать? Он говорит, ну, я вот по почте продлю, я говорю, ну, а вдруг что-то в нашей стране произойдет, что ты будешь с этим делать автомобилем? Ну, у тебя просто будет железяка, которая будет стоять в гараже или mm -hmm. на стоянке, и все. Либо его распродать ну, по запчастую. запчастям. Да. Ну, да. Он говорит, ну придется как-то выходить из ситуации. но ну, говорит, пока я доволен, я вот купил там Харьер, по-моему, что-то сказал за 500 тысяч и спокойно ездит на нем и удовлетворяется. Вот он как раз и провозил по той схеме. То есть он купил на аукционе в Японии, привез в Казахстан, там получил э, доверенность, ну, от подставного человека и сюда уже заехал по доверенности от этого же подставного человека. То есть там целая схема была, целая цепочка организаций, которые чисто этим занимались. То есть там э, в Казахстане могли и люди иметь по 100-150 автомобилей как раз вот по этой схеме, провозя автомобиль. Ну, для нашего города в Насколько сильно это как бы много таких машин? В нашем городе очень много таких автомобилей. Причем есть же и действительно граждане, приехавшие с этих стран, И теперь mm -hmm. им придется не как вот, допустим, у них там есть годовая э, виза или там, трехлетняя многолетняя виза рабочая. Им теперь придется каждые полгода возвращаться, либо заезжать на другом автомобиле, либо проходить уже таможенную очистку на территории Российской Федерации. Ну что ж, спасибо большое. В общем, выяснилось, что схема подошла к концу, друзья. Ну, поблагодарим в кавычках тех, кто вел себя не очень аккуратно и корректно на дорогах нашей да. страны. В гостях у нас был координатор Федерации автовладельцев России в нашем городе Егор Фролов. Спасибо огромное за экспертное Вам мнение. Спасибо.